Всем привет, друзья! Бонька, смотрите, как радуется нам. Она увидела нас, как рвану, увидела всех, все кричать, Боня, Боня, она обратно рванула. Потом поняла, что мы все равно ее догоним, она обратно прибежала. Пошлите, пошлите туда, где она, курицы. Знаешь, почему она радуется? Да. мы с ней играли, если бы не играли, она бы была, не а да, вот я иду снимаю, снимаю, дочь. Сначала... <существует> да, Амина, ты что снег несешь? Скажи. Да, высота, сама да, здесь снега нет, она ведь самого дома несет в ведре снег. снег я говорю, мне не тяжело, мам. Сегодня мы снег здесь убирали, ужас. Снег. Снег. Снег. Снег. Где будешь? Бонька с ума сходит. Все, Боня с ума сходит. <с Боня даст вам замок. О, вон кто Давай. идет, большой человек. Давай. Сейчас выпустим. Мы да. Сейчас, пускай бегают. С ума сходят. На этот-то, кинем камушки-то Дарина, иди сюда, туда не ходи Ладно, сниму, что то переживаешь-то Всех снимаю, да. всех, да, да, да, не переживай. Не Вон Бонька с ума сходит. А, Ты-то ты, да, аккуратно. Горка, да, вам? Они не выйдут. Ай, у меня прям губы все, она целовальщица. Да? И куда вас потянула, Сейчас мы туда зайдем. У, -у, У, там надо еще откопаться опять. Прогулка, классная. Яйца взял, посмотрел я яиц сегодня? Ну хорошо. Вот ага. откроешь, открой. Пусть бегают. Ага. Сейчас лопату возьмем, покопаем. Да, в теплицу. Ой, ну Бонька-то с ума сходит от радости. Все пришли, да. Боня. Она выросла? Да. Я с этого давно более не видел. Да? Мама вообще у Пони выросла, шаги, Мне скажу. кажется, все такая же. Я же короблю так ее каждый день. Слишком пушистая. Медведь. Да. Вот сейчас здесь снег уберем, пока не лезь. и Снег уберем. Не лезь, пока я снег да. уберем Ладно, говорит, ты туда пошла. Молодец. Ау! О, коз ведет. Мама! ты его очень высоко сидишь. Сейчас козы... Бонька сейчас унесет свою конуру. А подружки пришли. А подружки. Сюда не скатывайте. Да, снег мы все чистили. Не надо. Давай будете здесь... Сейчас... Ага, не выпускается. Смотри, Боня Боня, сюда, Боня. Боня, Боня. Он сейчас загонит их. Боня. О, курочки, вылазит. Прыгай, прыгай. Эй, там аккуратно только прыгай. Дарина, иди сюда, не ходи. ведь манька-то стоит. Боня, иди сюда. Все, опять будет там торчать с ними. И не выпустит ведь, Посух. А, Он клюет этот, смотри, который дал им. Так, а, кретинг гусян дождал. Ну да, витамин пускай клюет Бегайся. А, Писуй будет. Ладно, ладно, давай, давай, играй. Всем привет. Всем привет? Да. да, ты пошла в огороде гулять? Да. Снега много, да, очень. Смотри, как облака бегут, плывут. Может, быстро. Да, быстро. камеру не видно. я что тебя вот. Смотрите, как облака быстро плывут. Да. Еще Красота! Еще мама! Амина, давай сюда! а? Ну, пришли козы-то! Ты right. сюда пригнал что-то? Они сами пришли. А! Ты куда пошла? Всем привет, Да тут! Ты тут? Твою, mett%. <oxidation> Подкармливаешь? На Ладно! Дядя... Не скатывайся он так прыгает. Ага, потом ноги Вот теперь бери лопату и убираем Так прыгать Все чисто было Ну, давай а я, я, тут, я. Нет, теряешь, Но не толкай, не толкай Амина не вредничайте да, да. Что, места нету, что ли? Там полно Папа, смотри, сколько нам работы сделали Снега Ой, это-то да. что, Боня-то? что ли, Ваську? Папа! Ой! Давай Еще два, что... Еще Папа! Давай а Долго я буду стоять? Ламина! Ну? Опачки, опачки, не застрянь там, опачки! Козы пришли, маленькая? Тут! О, прижал, смотри! Аккуратно. Прижал. Да. Анька! что прижал. Смотри, что. Опа! Боня, Мама! что ты прижала? Слушай, сильно ведь а! прижала. Мама! Мама! А. Мама Давай. Давай. Давай. Давай! Дарина, дарина, нельзя с ней кушать! Нельзя! О, господи, ладно, я пошла снег. Андрей по новой откапывается. Это сегодня за ночь ведь так было. Я вчера заходила, все нормально было. Дарина иди, что не мешай, папе. Ой, Вася пришел тоже помогать, господи. А болтус наш. Ой, сюда кидают, да? Вася у нас здоровый стал. Мордальник такой. Боня, ты что, на помощь пришла? Играть пришла? Бонька-то радуется одна была. Там мы подошли, и это от радости не знает, что делать. Ваське по башке, правильно, по башкарику. Ну, хватит, Ваську все обижать. Даринка на Васюк снег кидает. Смотрите. ага играть, играть хочет, даватька не хочет, Оп, хоп следующее давайте кидай копалы давайте кстати мог быть таким же таким телым таким... но он старичок уже сколько а ему да. ну как не старичок шесть лет 18 лет живут. Ну у нас Кесси жила до 18 лет. 18 лет жена. А, Если не, не, не 20. Еще. А? Он не старый, еще. Он не старый, нет? Так старый, когда дети будут. Наверное. наверное. Нет, еще не старый. Он обленился старый просто. 10, да. а. <связь> а вы что <че> там делаете? <связь> Кошмар, на крыше лазите, да? Вот снегу-то, на осторожно курочек пугайте. Домики строишь, <свят> Ну снега навалило. Сейчас я вас фоткаю. Ладно, стойте так. Ну вот, друзья, мы пришли э, сараек. И короче, я готовлю ужин. Ну, почти приготовила уже все. Сейчас вам покажу, что я сварила на сегодня у нас. Сегодня у нас а, гречневый суп. Густой получился, вкусный. С, а, с томатом прожарила лук, морковь, как обычно. И фарш. Дети такой любят суп. Да и я люблю. Да вообще все мы любим. Бабушка я люблю. такая. Мили. Зефир кушаем, да, Дарина? Ля-ля. Кушай, кушай. А сделала подливку. Борщ? борщ? Да. Каждый день что ли кушать будем? Борщ? Да. Нет. Надоедает. Ну, да. Это подливочка. И здесь я варю гороховую кашу. Гороховую. Да, гороховую кашу. Я не видела, как не Ой, ты-то зачем так говоришь? Все время. А ну не все время, а не сейчас варю, но варю. Половинчатый горох не был и круглый у меня килограммовый. А не кило. 900 грамм, наверное. Вот я его варю. Как раз супик поедят. Потом кашку поедят. Вот такой супик. А, Осторожно, не дай бог на себя брызнешь. Горячий он. Сейчас кушать можно будет. Ну, зеленый лучок здесь. Вот так вот. Все, Динарда, скажи всем пока-пока. Пока. Да, да. Всем пока, скажи, Дарин. Ай, молодец. Пока-пока-пока, делай. Ты что делаешь? Зачем ты вытащила? Убирай. Пока-пока. Пока-пока. Да, ставим лайки, лайки ставим. Ой, Даринка вам делает. Покажи лайки, лайки, покажи. Лайки. Вот так мы лайки ставим. Также, друзья. Я ее научила лайки сделать. Да, лайки, Даринка, да лайки. Лайки мы ставим. Петь хочешь. Почитайте, что любила такие сефики. Любит. Любила. Любит. Ну, в детстве любила, да? ай ай ай Ну, ну конечно, конечно. На умыться хочешь на на язык вот еще. На, на, на, умойся. Все? Все? Папашка. Папашка. На, пей. Пить хочешь же. Водохлеб маленький. Капюшетка вот эта квашка Да? Вот Ты красиво покра... э, нарисовала там. Вообще не понравилось. Папе еще показала. Тебя ага. надо в художественную отправить. У тебя очень красиво Только получается. Только папу я не умею просто. Научиться. <сёк> да, все, все, подключаемся. Ты... <сёк> а? Мам, а? когда пошли, я кому все, все, Ладно, все, давай, пока-пока-пока. Все, кушать можете. Вот ты-то с одной кружки, с другой кружки. Это что такое Смотри, вообще? Че? Но краска, да.